Всем привет, это форум Свободной России. я Алина Винтер сегодня у нас в гостях бывший депутат Государственной Думы, политик Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте. Да, всем привет, всех приветствую, желаю здоровья и хорошего настроения. Перед тем, как начать, хочется обратиться к нашим зрителям, задавайте вопросы, если у вас они есть, Геннадию Гудкову, и самое интересное я выберу и в следующий раз задам. Спасибо. Может быть, Вот люди сейчас Пригожинский, вот Пригожинский тролли-то накинулся. Ну да, поэтому За у меня есть право выбора. Да. За сколько Гудков продал родину, когда да. он стал предателем. Придется Вот сейчас они там будут изгаляться. Что лично вы сделали для страны? Это мне пишут такие, вот. я в тюрьме говорю, эффект вылупившегося, Есть это не тролль специально засланный, эффект вылупившегося птенца. Вот он вылупился из лица, говорит, ну-ка все отчитайте, что вы тут делали до меня. Какие у вас тут заслуги, почему я тут ничего не знаю. Ну, примерно вот так. Ну ладно, это шутка. Да, ну, в общем, Я хорошо раз... начали, бодренько, надеюсь, мы примерно так же закончим и не ведем наших зрителей в депрессию. Но первое, чем, о чем хочется поговорить, это то, что происходит в Чечне, но это уже просто нельзя закрывать глаза. Жену бывшего судьи Чечни похитили. Такая краткая предыстория для тех, кто не в курсе. У этой семьи, да, у судей и его жены были сыновья, и они сейчас есть, они очень активны в плане политики, оппозиционеры, там, писали различные посты, ну, нелицеприятные, да, для Кадырова, причем там никаких оскорблений, там, ничего экстремистского, ну, все в рамках закона, в общем-то, ну, и так случилось, что одного из них похитили, заставили судьё отказаться от своей должности, пытали этого парня, и ток к нему подсоединяли, заставляли кровь слизывать с кафеля. Все это делал лично Кадыров. То есть это не какие-то подручные помощники, все это он делал сам. И вот сейчас происходит гонение, мать похитили, там держат без инсулина, который ей там необходим, требуется. Непонятно в каком она состоянии. И вообще, насколько известно, около 15 родственников этой семьи в общей сложности похищено. Непонятно вообще, где они находятся, что с ними, живы они. И вот вопрос первый, который приходит в голову, как вообще такое в 21 веке можно допустить, даже вот, ну, можем говорить, Путин там злой, плохой, но неужели вот он допускает а, такие действия и только Кадырову, вот почему? А, ну, во-первых, я хотел бы поправить вас, Алина, uh -huh. это происходит не в Чечне, это происходит уже по всей России. Убивает на Ленинском проспекте противников Дуда, э, э, Кадырова. Убивает, вот уже и хватает заложников в Нижнем Новгороде. Стреляет Бориса Немцова прямо на Красной площади. Это уже не в Чечне происходит, а в России. По сути дела, Путин сдает Россию потихонечку Кадырову и Кадыровцам. Которые, по большому счету, прикрывшись государственными должностями и званиями, организовали нечто подобное банд, э, которым позволено в России все. И это делается абсолютно осознанно Владимиром Путиным. И я сейчас объясню на пальцах, как это выглядит. Ну, у меня есть один товарищ, я, конечно, не буду называть его фамилию, который работает там с, а, с самыми близкими людьми, работал, работает, с самыми близкими путиным людьми из его окружения, Питерского, вот из той там борцовской секции, или там откуда-то из питерской мэрии. И вот приходит этот человек Владимиру Путину, Потом он рассказывает, естественно, там в своем окружении, все до, доходит до моего товарища. В кратках и в цитатах. Вот. Приходит к Путину и говорит, Владимир Владимирович, вот так и так, там Ченкадыров совсем обнагрел, вот то-то сделал, тут отжал, тут, так сказать, в разборках здесь, вот я, я, я, так, вообще, так сказать, обнаглел, по бизнесу приходил. Э, не один раз, я просто рассказывал один из эпизодов. Вот Путин слушает, слушает, слушает. Его говорит, ты знаешь что? Ничего, потерпишь. Я тебе дохрена что дал? Ты у нас, посмотри, какой он там великий. Вот. Ты вот чего нам делаешь? Вот ты хорошо живешь, тебя там семья, все устроено. А Кадыров мне Кавказ держит. Понимаешь? Поэтому давай то Ты тут на Кадыров мне не жалуйся. Он у меня тут Кавказ держит, он тут мне все вопросы решает. А вы, ребята, там хорошо тоже помогаете мне, но вы живете в свое удовольствие. А он там это рискует собой. Вот весь разговор. Я знаю, что этот товарищ, который там пришел от Путина, долго матерился, долго ругался, долго, так сказать, там возмущался, а что сделать? Путин прав. В этом, в этом смысле, вот в этом гадюшнике, который его окружает, он абсолютно прав. Он им дал все, вывел из грязи в князи. Они сейчас миллиардеры. Они сейчас, так сказать, там, уважаемые люди, они носят костюмы бриони, в отличие там от кимоно, когда-то когда, когда -то они там, у них было одно на троих кимоно. И они еще там чего-то вякают. А Путину кав... Кадыру держит Кавказ. Кавказ отдан. На откуп Кадыра. Ну, может, понимать. Он же не, не просто так себя там ведет по наглому с ангушами, дал им три дня ультиматума. Вы мне расскажите, или я у вас отниму там земли, вы не мужчины, вы там не люди, я там вас в гробу видал. И вот этот вот э, вот эта разнузность Кадырова прощается Путиным э, абсолютно. То есть он же прекрасно понимает, что чеченские э, подразделения э, банд формирования, маскируемых под государственными флагами, убили Бориса Немцова. Убили Анну Политковскую, убили Наталью Эстемирову. Я был в Чечне, там у меня был мой товарищ, хороший друг, Руслан Кутаев, представитель Конфедерации Кавказских Народов. Так его там посадили на 4 года, даже не потрудились найти наркотики. Просто написали, что нашли наркотики в машине, хотя его вывокли из собственного дома. Да? Ну, и вообще там даже даже не потрудились формально. Там вытащить откуда-то какой-то пакетик и сказать, что вот он с наркотиками. Просто вылокли из дома, написали, что нас остановили в другом месте, вы нашли там наркотики и посадили на 4 года. Я был там в Чечне. И я хочу сказать, что в Чечне есть огромные проблемы. Вот когда я там был, когда шел суд над Кутаевым, там, кстати говоря, система тюрьм работала исправно и очень добросовестно. Это парадоксально, но факт. Как-то там вот начальнику тюрьмы удалось отстоять свое право все-таки не сильно нарушать закон. Но в Чечне существует огромное количество нелегальных тюрем, где людей избивают, пытают, держат в ужасных условиях и так далее и тому подобное. Они существуют там в рамках каких-то там батальонов, подразделений, уголовных розысков и так далее и тому подобное. И там существует практика похищения родственников, взятия в заложники. Вот то, что сейчас произошло в Нижнем Новгороде, прямо на глазах у Нижегородских, у, у, у полутора миллионов жителей, там, у двух миллионов жителей Нижегородской области, это акт откровенного разбоя поощряемым Кремлем. Потому что если бы Кремль э, хотя бы чуть э, стеснялся такого, он бы давно бы уже принял меры. А просто сейчас обнаглевший окончательно э, господин Кадыров с своими головорезами творит произвол в России. Ведь они сейчас живут в президент-отеле, ну жили, по крайней мере, сейчас не знаю, но все время они жили в президент-отеле. Еле спали, э, так сказать, пили на серебре и злате в пятизвездочных отелях, в лучших ресторанах. Вот почитайте мою, я когда-то давно написал там вот эти вот золотые батальоны Чечни, да, и там посмотрите хронику описания подготовки убийства Немцова и показания вот этих ребят, которые там, типа герои, так сказать, там, каких-то сражений, которых сюда прислали убивать Немцова. Проснулся, сходил вот в такой-то ресторан, Потом они на шикарных машинах, кстати говоря, перемещались, я уж не знаю, что они там взяли вот этого, у ёжищика для убийства. А так-то они вот на крутых тачках ездят по всей машине, живут в президент отеля, питаются в пятизвездочных ресторанах и участвуют во всех разборках. Вот это вот банды формирования, они есть в Москве, они есть в Нижнем, они есть везде, там, где есть интересы кланов, криминальных кланов Чечени. Давайте так вот, по-честному скажем. И вот то, что сейчас происходит, это происходит чеченизация России. С подачи, с ведомость прямого одобрения Путина. То есть, вот тот ужас и страх, который пытается насадить в русском, в российском народе политические власти, он усугубляется разнузенностью, распущенностью кадыровцев. И вот я просто скажу еще раз для понимания юридического, юридической стороны вопроса. У нас есть единая система правоохранительных органов. Она полностью федеральная подчиняется федеральному центру. Полномочия губернаторов кончаются, Кадыров обычный губернатор, по большому счету. Да? Полномочия губернаторов ограничивается совместным ведением, это в Конституции написано, вопросов общественной безопасности. Не более губернатор предлагает замначальника ГУВД по общественной безопасности. Эта кандидатура согласуется с губернатором, который курирует ГАИ, патрульно-постовые службы, какие-то еще службы и так далее и тому подобное. Все. Не может губернатор не вести борьбу с террором, не вести борьбу с мафией, не вести, так сказать, какие-то дела. Это делает либо федеральные структуры центр, либо с их согласия при уведомлении получении санкций региональные управления, которое, как правило, действует в 99% случаев с уведомлением при, при поддержке местных региональных органов. То есть то, что Кадыров делает, это прямой акт разбоя, это прямой акт, по сути дела, криминальных деяний по статьям там убийства угрозы убийством похищения лишение свободы и так далее и тому подобное то есть это по большому счету уголовные преступники на службе у кадырова причем лично у него за деньги российских налогоплательщиков я напоминаю что бюджет чечни датируется процентов там, почти на девяносто я могу ошибаться в каких то процентах но суть такая что львиная доля какая львиная, почти весь бюджет чечни датируется в федеральный центр то есть Деньги российских налогоплательщиков уходят на содержание всей этой личной частной армии-банды. Да? И вот э, а этой банде Путин позволяет действовать по всей стране без оглядки на э, какие-либо федеральные структуры силовых органов. Я понимаю, что это вызывает бешенство и ненависть среди высокопоставленных силовиков. Кадыров они терпеть не могут, близко там не могут. Его там золото говорят, ну, я опять-таки опираюсь на все эти слухи, да, его якобы, ну, я думаю, что не якобы, поддерживает золото. Вот главная опора Кадырова в Кремле – это золото. По крайней мере, мне об этом часто и много говорили. А все остальные структуры его ненавидят, но они сделать ничего не могут, потому что он поддерживается лично Путина. Он работает с ним, грубо говоря, на прямом контакте, имеет доступ. но ну, мы помним, что он начинал с тренингов, да, пришел в тренингах молодой там парень э, к Путину в кабинет рассказывать, там, как они борется за свободу и демократии в Чечне ну вот мы сейчас видим, что это человек который там золо золото из и серебра не слезает вот э живет в роскоши, окружен там гигантской охраной мы же видели его там, кортежи на свадьбах да, состоящих из шестисотых мерседесов, там, Порша, какие-то там, Геленвагенов и так далее Но это вот так, как они живут за счет российских налогоплательщиков подчерки других денег в Чечне нет или почти нет ну, вот, собственно говоря, то, что происходит сейчас со страной, это полная чеченизация. Это прямой путь к будущей к Кавказской войне. И это прямой путь к тому, что Кадыров имеет большие шансы не дожить до своего собственного суда, поскольку у него, как это принято у них там говорить еще, кровников, кровные кровные месть охватывает, так сказать, уже многие-многие семьи и кланы. И они, грозят, и они обязательно ему отомстят если там чуть-чуть власть дрогнет и ослабнет. Мы это все тоже прекрасно понимаем, но ну и он все-таки не дурак, я думаю, что он тоже это прекрасно понимает, что вся его жизнь закончится а, с уходом Путина от руля, потому что ну, невозможно он будет просто так сказать, в этой ситуации, ну, их, может не жизнь, но свобода точно, да? Я очень хотел бы, чтобы все-таки был честный, справедливый, гуманный суд над всеми, преступниками, которые сегодня есть в России, которые причастны к репрессиям, к и прочее. Чтобы все-таки был суд, а не самосуд, не какой-то там суд и так далее. Но я не уверен, что это будет возможно в обстановке тотальной ненависти. А если мы сейчас возьмем там Кадырова, и мы посмотрим, как он живет. Он же окружен многослойным, много, много, наверное, как сказать, многими барьерами охранными. Туда не подъехать, не подойти. Там сплошные кордоны, сплошные ограничения, сплошные линии. А он там по большому счету, вот это его там, по-моему, село называется, где у него там резиденция, где семья живет. А это просто осажденная крепость. По крайней мере, она укреплена больше, чем осажденная крепость. Как Брестская крепость там перед войной. Вот, собственно говоря, так он живет. И все же прекрасно понимают, что это не государственные органы действуют, не правоохранительные органы. А это действуют просто по-бандитски люди, которые надели погоны, с ведомой согласия Кремля и по прямому указанию поручению Кадырова. Ну что ж, дорогие э, россияне, ну раз мы терпим это все, значит мы этого заслуживаем. Другого варианта не бывает, да? Вот эти все офицеры там ФСВ, МВД, там, вот вам показывают, что вы никто. Вам показывают, что... Вы, так сказать, там, в подчинении у Кадырова, так сказать, по крайней мере, он плевать на вас хотел, он на территории любой области будет действовать. И ни, ни ФСБ, ни КГБ там никто там ему не указ, потому что вы никто. Вы служите режиму просто как шестерки. Вас как шестерка используют. А вот когда приезжает кадыровская банда, вы там все трусливо разбегаетесь по сторонам, вас там хоть, хоть баб, извините за выражение, воруют, хоть детей, и вы ничего не делаете. Потому что вы не закону служите, а воровскому режиму. Я хотел бы, чтобы вы это понимали. Кто еще, у кого есть совесть, сознание и понимание действуйте соответственно, а у кого уже ничего нет, имейте в виду, что многие из вас доживут до своих судов. И суды эти будут справедливыми. Вот разве сам Кадыров не портит имидж Путина? Да, понятно, что Путин все это санкционирует, у него есть причины. Но тем не менее, даже какой-то видимости не создается из разряда «Да, я поговорю там с Рамзаном, мы, ну что там происходит». Ну, Он же всегда делает вид, он делает вид, что разбирается с пытками в колониях, он делает вид, что разбирается с законом о биноагентах. То есть это говорит о том, что какой-то имидж для него важен, ну иначе он бы вообще этого не заявлял да, и не делал вид. А здесь а полное а, а я не согласен. А я не согласен, Александр. Mm, Интересно, а скажи, А я считаю, что Путин, к сожалению, в какой-то момент, я не знаю, в какой-то момент точно произошло, возможно, там, в 17 году, возможно, в 18 он потерял политическую адекватность. Он действительно раньше маневрировал, он действительно раньше старался выглядеть каким-то прогрессивным, цивилизованным руководителем. А потом он потерял всякую адекватность. Вот, вот, вот давайте вот рассмотрим такой простой момент. Да? Сталин, и Ленин и так далее, все вот эти большевистские режимы, они были гораздо более кровавыми, более жестокими, более опасными, по крайней мере, чем на сегодняшний, подчерки, на сегодняшний день путинский режим. Просто мы не знаем, чем он закончит этот путинский режим, но на сегодняшний день он гораздо менее кровавый и гораздо менее жестокий, чем то, что было до того как. Я имею в виду сталинский, ленинский период, это геноцид, война после войны, все это было очень жестоко. Там миллионы людей, десятки миллионов людей потеряли жизни, десятки миллионов сломанных судьб и так далее. Путин не является таким жестоким правителем, но он же изгой в мире. Даже там у Сталина, даже у стучащего по трибуне всем показывающим Кузькину мать Хрущева, или там грозящего, стучащего кулаком постула Брежнева, были союзники, и был диалог. А с Путиным нет ни союзников, ни диалогов. То есть Путин, потеряв адекватность, он э, сделал из себя мировое пугало, мировое чудовище. Хотя, по большому счету, до него правители были гораздо хуже. Ну вот, если мы берем по результатам. Это не означает, что он не может стать еще хуже, чем он сейчас есть, он, наверное, и будет. И мы еще э, не знаем, какие страдания он принесет за период оставшихся годов своего правления. Но пока, на сегодняшний день, а, отношение к нему отвратительнее. То есть он ухитрился... Потеряв адекватность, взять все дерьмо на себя. Начина... Ну, Петров Баширов. Вы же знаете, что... Ну, если вы, вы не знаете, я знаю. Вы знаете, что Путин лично, как бы так сказать, санкционировал, чтобы они пошли к Маргарите Симонян на эфир, вот эти специалисты по спортивному питанию, так называемые, да, и опозорились на весь мир. Весь мир ухохатился, ржал, там, миллионы всяких жаб, фотожаб, всяких анекдотов и так далее про этого Петрова Башира. два дебила, которые, может быть, там убивать могут, а вот на камеру они говорят что вообще ничего не могут. Вот он же санкционировал все этих, прикрывает все эти случаи с отравлением Скрипалями, с отравлением Гервином, взрывов в Чехии, взрывов в Болгарии, расстрел а, противника Кадырова в Чечне. Все, все это его же там убивал сотрудник бывший ВМПЛ, которого выпустили в тюрьмы и дали ему другие документы, он там в Берлине оказался. То есть все это делается сведомо Путин. То есть Путин берет все последние годы, последние, все дерьмо, им, им, имидж, он берет на себя. Я считаю, что это потеря адекватности. Я считаю. И если там Байден отвечает, там, вы считаете Путина убийством? Он говорит, да, конечно. Да, да, считаю. Да? Yes, I do. Вот. Это о чем говорит? То есть ни один западный лидер не называл открыто, публично российского руководителя, советского руководителя, неважно, убийцей. А Байден это сделал. И не только бани. Вот поэтому говорят о том, что, Пут... это говорит о том, что Путин потерял вот это чутье, вот это вот, э, э, как бы так сказать, э, понимание пиара, понимание имиджа. Он это потерял, утратил. И теперь ему все равно уже. А дедушке, как говорится, все равно, да? Вы когда говорите, а вот он там должен был сказать, я с кадром разберусь. Да не будет он говорить. Он уже не понимает. Он уже не понимает, насколько это он позорно выглядит во всем мире. Ему уже все равно, ему уже не больно. Он уже до такой степени довел свой имидж, что его все считают изгоем, его все считают убийцей, его все считают там, террористом, его все считают отвратительным э, диктатором, который там довел страну до ручки. Хотя, еще раз подчеркиваю, объективно, если мы берем там э, статистику и понимание эпох, он там и одной сотой не сделал того, что сделали правитель до него, я имею в виду Ленина Сталина, в первую очередь, в этот период. Вот, поэтому, когда вы говорите, он, почему он... Да потому, что он не понимает этого. Он уже этого не понимает. А пропытки, ну, там просто слишком сильное было давление, видим, там какие-то были еще внутренние противоречия, межклановая борьба. Она и сейчас будет какая-то реакция. Сейчас прибегут э, определенные люди к Путину, скажут, Владимир Владимирович, ну, это невозможно терпеть уже, это он не только там эту э, э, женщину э, выкрал там и пытает ее, но он же вот то-то вон тот то он у нас вот здесь отжал, тут отжал, тут устроил разборку, тут устроил. И начнут на него жаловаться. Какая-то реакция там все равно будет. Попытается использовать это в межклановой борьбе. Но это э, не то, что Путин там стесняется, то, что его опять в очередной раз пригвоздили к позорному столбу во всем мире, понимая, что именно он э, позволил Кадырову создать легальные банды, способные э, действовать по всей стране, убивать людей, пытать, похищать. Вот, собственно говоря, что произошло. Ну вот представим, что наступает прекрасная Россия будущего. И что делать с вот этим чеченским вопросом, да, убрать Кадырова? Но не на одном Кадырове строится весь этот кровавый и безумный режим. Как вообще все Конечно. это решать? Всех убирать совсем, но кто будет управлять регионом? Вот это же вообще безумно сложная, больная тема. Ага. Вы как? меня специально подкалываете, да, что По вот если убрать кадыровских бандитов, то некому управлять регионом. Нет, это многие... Вы считаете, что в Чесне живет миллион человек? Мне кажется, Нет, да, а, это, это, знаете, часто вот мне и другим журналистам говорят, что вот вы говорите то одно, то другое. На самом деле наша же задача посмотреть, как думаете вы, и вот эти вот некоторые вопросы, по сути, мы берем их из аудитории, да, из общества. Ладно, будем пишет, считать а это журналистом. Будем считать это тонким журналистским тронлингом. Конечно, все причастные к сегодняшним репрессиям, пыткам, смертям, убийствам, покушениям, должны предстать перед судом. Для этого должны быть созданы комиссии по типу аттестационных. Я против сплошной иллюстрации. Против сплошной иллюстрации. Нельзя иллюстрировать человека по какому-то там профессиональному, географическому, какому-то иному признаку. По делам надо разбираться. Вот должны быть созданы комиссии. Публичные, гласные, которые в каждом регионе, в каждом муниципалитете, на уровне федеральном, парламента и так далее, будут проводить переаттестацию номенклатуры, которая э, должна, э, как бы так сказать, остаться с той старой номенклатуры, которая сегодня есть. Понятно, что мы там 2 миллиона чиновников сразу не заменим, или там сто тысяч, или там 2 миллиона силовиков. Да? Мы должны будем оставить здоровую часть э, номенклатуры, здоровую часть силовиков на службе Отечеству и народу. Под контролем, безусловно, там народа, под контролем гражданским, парламентским и так далее. Но вот эти комиссии должны будут дать оценку и дать соответствующую оценку возможности занимать или не занимать тельные должности. Что касается тех людей, которые совершили уголовные преступления, то должны быть созданы специально множество, множество оперативно-следственных групп из вновь сформированных следственных и прокурорских структур. Там понятно, что вся половина, больше половины прокуратуры надо разогнать, больше процентов, наверное, на, на 60 следствия, потому что эти люди занимаются политическими репрессиями и фейковыми э, делами. Набрать нормальных людей, поставить их, безусловно, под контроль и дать им возможность и право вести честно уголовные дела на тех, кто причастен к репрессиям и э, гонениям сегодняшним. И пусть уже в суде, в открытом, публичном, гласном, Ничего не надо делать там за спиной народа. Должна быть определенная мера ответственности и степень наказания. Просто я-то думаю, это вот идеальная картинка. А я боюсь, что когда начнет обрушение путинского режима, коллапс, а он начнется. Ну вот мы же знаем, что произошло с Каддафи. Мы же знаем, что произошло с Чаушевским. Как говорится, до своего справедливого суда еще надо дожить. И у Кадырова не очень много шансов, потому что, еще раз подчеркиваю, Особенность Кавказа такова, что там очень сильная клановая вот эта родственная структура, и принципы отмещения, они там далеко не похоронены, они еще имеют место быть и довольно имеют сильный эффект. Вот. Поэтому, конечно, у него там огромное количество семей кланов, желающих ему отомстить, безусловно. Я против этого, я считаю, что все-таки должно решаться стабилизованно, если мы будем строить Россию, прекрасную Россию в будущее, это нас строгом соблюдение законности. Законность, главный принцип должен быть государство законность открытость, гласность, прозрачность народа власти, сменяемость власти и так далее и тому подобное. Но вот законность это в первую очередь. Нельзя ни в коем случае э, пускать это дело на самотек, превращать в какую-то там кровавую бойню или там сведение счетов, это абсолютно недопустимо. И, но э, к этому надо готовиться, чтобы этого не, не, не произошло какого-то стихийного явления, когда люди будут сводить друг другом другу счеты, минуя законы. Ну вот так вот, это, это не иллюстрация, но это как бы сплошная перетестация номенклатуры, которую нужно будет провести публично, гласно в каждом муниципалитете, в каждом регионе, в каждой республике и на федеральном уровне, конечно. Вот таков мое бы, бы было предложение будущей власти России. Угу. Тогда переходим к следующей теме, это Донецк и Луганск. Депутаты обратились к Путину с просьбой признать данной республики в качестве независимых, самостоятельных, суверенных государств. И здесь вопрос, для чего это нужно, в чем смысл? Это просто цирк на публику. Вот, вот, просто у всех вопрос, это, все это не Это часть, часть политического шантажа, которая нужна Путину для оказания давления на Запад, для того, чтобы они отказались от планов приема Украины в НАТО. Вот, и в этом смысле все средства хороши. Зюганову Кремль поручил бросить эту идею в политическое пространство публичное. Зюганов с этой задачей блестяще справился. Он вообще давно на прикорме у Кремля. И э, руководим оттуда э, о мотивах и причинах спросить у него сами, если он захочет это ответить. Поэтому они просто отработали поручение Кремля. И мы видим, что то есть это, как бы, это обращено не к внутреннему э, населению нашему, не российскому, а это жест в, в, в сторону Запада. Если вы так с нами... А мы вот еще так. У нас вот, видите, народ требует, чтобы мы там присоединили к себе, или там объявили суверенность и независимость этих территорий. Хотя подпись российская э, до сих пор не отозванная, стоит под Будапештским меморандумом о признании цел целостности территории Украины и гарантии ее безопасности. Россия является гарантом безопасности Украины. Украина тогда, в тот момент, отказалась от наследования ядерного оружия, передала весь ядерный потенциал, ядерный арсенал России. И в обмен на это и с полным участием всех ведущих западных держав был подписан меморандум, который обеспечивает территориальную целостность, независимость Украины и ее гарантии безопасности. Мы понимаем, что Путин все соглашения международные нарушил. Вот, поэтому сейчас он продолжает шантажировать Запад. Вот я, пользуясь вашим вопросом, хочу разоблачить путинскую ложь в отношении НАТО. Вот, давайте мы сейчас вот рассмотрим просто профессиональный этот вопрос с фактами, с цифрами, с датами. Первое. Вот Путин сейчас э, просто устроил истерику. НАТО не должно пересекать красные линии, НАТО не должно подходить к границам, подлетное время и так далее и тому подобное. А теперь факты. НАТО сегодня состоит из 30 членов стран, членов э, вот этого Североатлантического Союза. 10 стран вступили э, в НАТО при Путине. Это 2004-2009 год, и последняя там Черногория, маленькая или липусенькая страна, которая вступила в НАТО в 2017 году после неудачной попытки вооруженного переворота, который был организован нашим спецслужбом. Она поняла, что без НАТО ей тоже плохо. Вот, и была принята туда. То есть треть НАТО расширилась при Путине, при абсолютном его полном непротивлении, и отсутствие какой-либо вменяемой реакции. Вот в 2004 год вступили вся Прибалтика, Че, Словакия, Словения, Болгария, Румыния. Вот, вот, вот только стран вступил там Албания чуть позже. Семь или восемь стран вступили в 2004 году в НАТО. Я понимаю, Алина, вы можете этого не помнить, да, в силу возраста. А я-то это очень хорошо помню, тоже в по этой же причине. Что там Путин в этот момент в Константиновском дворце в Питере принимал гостей, обнимался с ними и говорил о, о дружбе и любви на вечные времена. Не волновало его это НАТО, совершенно. Не волновало его то, что подлетное время ракет с, с Прибалтики или с Польши ровно точно такой же, отличающийся на, на десяток секунд или там, на 15 секунд от подлета ракет, э, э, из, допустим, с территории Украины, если бы они там были. Да? Теперь дальше. Путин говорит, что у меня очень... То есть, он врет. Его никогда не волновало расширение НАТО. Вся истерика устроена из-за Украины. Я сейчас объясню, почему. Теперь берем второй аспект. Подлетное время ракет. Ну, я когда-то участвовал в переговорах по стратегической безопасности Европы, НАТО, там, на России и НАТО в рамках... Вот, и я прекрасно понимаю, как это все устроено. Ну, по крайней мере, более-менее. Да. Подлетное время ракет. Говорит Путин, нас очень сильно волнует. Хорошо, говорят американцы. Владимир Владимирович, тебя ему волнует подлетное время ракет? Ну давай, мы готовы дать тебе обязательство, что ну, ракет среднего радиуса действия в Украине не будет. А еще мы с тобой готовы возобновить переговоры по ограничению вот этих самых ракет. Казалось бы, если Путина действительно волнует подлетное время ракет, он должен сказать, конечно, ребята, давайте мы сейчас подпишем с вами Договор, уберем эти средние дальности ракеты, которые очень сильно нас смущают. Стратегические ракеты, понятно, они остаются, они могут быть там запущены из Балтийского моря, с подводной лодки или там в акватории Майами, это ладно. Но вот мы, по крайней мере, с вами понимаем, что у нас вот таких случайностей, как и в локальных конфликтах, где может быть прямой ядерное оружие, не будет. Должен ухватиться за это сказать, да, давайте подписываем новый договор, давайте попробуем в него втянуть те страны, у которых такие же ракеты уже появились за это время, Китай, там, Индия. Мы подпишемся объемный договор об ограничении ракет средней и малой дальности, чтобы избежать риска ядерного конфликта локально. Нормальный президент должен был это сделать ради безопасности своего народа. Делает это Путин? Отказывается. Почему? Его а его неподлетное время волнует. А его волнует то, что Украина навсегда уйдет на Запад. Вот что его волнует. Он до сих пор в своих планах мечтает о реванше. Он считает, что Вики Януковичева кинул. И вместе со всей вот этой украинской элитой, что он туда столько бабок вложил, десятки миллиардов, там, в низких газовых ценных, в нефтяных, в прямом, там, косвенном финансировании этого режима. И он требовал от Януковича привести Украину в вот этот вот союз диктаторов под названием союзного государства. А тот не сделал, а там Майдан произошел. И Путин считает, что его лично кинули обидели, это серьезная эмоциональная обида, очень на уровне глубоком эмоциональном уровне. А ведь он мечтал войти в историю как э, создатель нового союзного государства, а без Украины какой-то союз, с кем заключать-то? С Лукашенко? Не с кем, вот тут нет ни одного союзника. Даже Казахстан теперь, говорит, пинком под зад нашего эти, АДКБ говорит, вышел бы оттуда, потому что там Китай попросил. Давайте, ребята, уходите отсюда и, да, да, и заодно не начинайте войну пока Олимпиада. Нам как-то будет неудобно. И Путин тоже, так сказать, утерся, умылся, войска выводит, И я уверен, что в Олимпиаде никакой войны не начнется, поскольку с Китаем шутки плохи. Китай менее цивилизованный, чем Америка, он там шутить не будет. Он возьмет, так сказать, там что-то сделать такое, что Путин потом... Что будет с Китаем? Невозможно с Китаем им противостоять четыре с лишним тысячи километров Китая. При отсутствии там у нас и силы войск, и, и населения. Вот поэтому с Китаем Путин не спорит. Китай ему сказал, он, куда Китай послал его, туда он и пошел. Поэтому вот вся вот эта истерика по поводу НАТО, вся вот эта истерика по поводу переброски войск, это все попытки вернуть Украину в диктаторского союза. Надежды такие последние. Поэтому вот вся вот эта эмоциональная обида глубокая, она затмевает разум у Путина, заставляет его действовать иррационально. Ну, просто я опять-таки вспоминаю события 2014 года. Проведем референдум, присоединим Луганск и Донбасс. Провели референдум, нет, не будем присоединять Дол, Луганск и Донбасс, потому что серьезная жесткая международная реакция, как бы чего не вышло. Сейчас опять... Давайте присоединим, давайте их объявим статус, дадим им независимых республик, ага, сейчас все поверил весь мир после всех этих, что они там самостоятельные независимые. А то мы не знаем там ростовский процесс уголовный, что там судили этого по полковника, Толового, который там якобы крал на поставках продовольствия, амуниции и нашим войскам, расквартированным в Донецкой и Луганской области. Вот поэтому кругом одна ложь, и вот эта истерика, она носит глубоко эмоциональный характер, личной обиды Путина, заставляя его действовать совершенно иррационально. И, к сожалению, вот эта иррациональность Путина, вот его глубокая обида на Украину, она действительно сохраняет реальную опасность военного вторжения до сих пор. Поэтому я бы не рекомендовал украинцам, я бы не рекомендовал натовцам, американцам и так далее расслабляться и думать, что угроза военного вторжения в Украину страны Удина не снята. Нет, к сожалению, нет. Будут какие-то последствия после признания ДНР и ЛНР вообще иногда складывается впечатление, что вот Путин там может делать все, что угодно, и на него будет смотреть. Он так просто нагло, абсолютно незаконно забрал Крым. Это же вообще это, это, ну, варварство, да, это интервенция, это можно назвать любыми другими цензурными словами, но мы не будем этого делать. Да, то, что он там делает на границе с мигрантами, там вот этот Польс, на Польше, да. Там. Понятно, что прикрывается Беларусь, ну, откуда ноги растут, все это понимают. И вот сейчас то, что происходит, Конечно. эти все войска войска рядом с Украиной, и вот он действительно творит какой-то ужас. И все как-то стоят и говорят, мы осуждаем действия Путина, Путин ведет себя агрессивно, и, и все. Нет, не все. А что? Не все. А, как бы терпение Запада, оно достаточно большое, но оно тоже имеет свойство кончаться. Вот оно кончается. Не все. Потому что сейчас начались поставки оружия в Украину. Сейчас туда вводятся э, британские инструкторы, британские там, э, э, военные, которые обучают и тренируют, создают тренировочные лагеря. Туда идет поставка оружия. Байден последний раз, очень жестко, это опубликовано на официальном сайте президента США, заявил о том, что это последнее предупреждение Путину, что мы будем рассматривать появление, переход границы Украины любым, ну там, assembled military unit, да, то есть любым сформированным в России вооруженном формированием украинской границы будем рассматривать как акт вторжения. Я просто... Это опубликовано на английском языке, но есть русский перевод. Вот. И э, э, то есть это сразу будут жесточайшие санкции, как о, тотальные, так и персональные, включая Владимир Путина и ближайшее его окружение. Япония присоединилась к этому союзу. Япония недавно заявила о том, что она во всем поддержит американскую администрацию И будет на стороне Украины в случае вооруженного конфликта с Россией. Турция заявила о том, что она выстраивает как военное сотрудничество Турция, Азербайджан и Украина, и в случае чего она готова оказать Украине военную помощь. Ну где же это вот ничего? Это уже не ничего, это уже не китайское последнее предупреждение, а я не знаю, натовское там или какое-то мировое последнее предупреждение Путина. Что, дорогой вождь-диктатор, если ты совсем уже потерял, так сказать, ориентиры, мы тебе их вот восстанавливаем. А почему именно сейчас терпение кончилось? Физиологический, э, физиологически, политический процесс имеет начало и конец. Начало было, наверное, в первой, так сказать, нотке была заложена мюнхенская речь президента, ну а потом все больше больше больше, восьмой год агрессии в Грузии, потом четырнадцатый год агрессия в Украине, значит, агрессия в Сирии, боевики и прочие в Ливии, в Центральной Республике и так далее, ну, всему свое время. Просто Запад еще до недавних пор думал, что с Путиным как-то можно по цивилизованному разговаривать. Но последний был, по-моему, Макрон и в какой-то степени Меркель. Меркель просто как уходящая фигура, она пыталась оставить, ну пыталась последним усилием, как говорится, своих отношений с Путиным, попытаться его вернуться в лоно цивилизованной, в лоно церкви, как говорится, да, в цивилизованный диалог. У нее это не получилось. Потом был Макрон, который сказал, давайте-ка я попробую поговорю с Путиным. Ну а сейчас, по-моему, уже никто не хочет говорить и понимает, что бессмысленно разговаривать, потому что, вот, например, Макрон тоже совсем недавно заявил, что Европа должна выстроить свой собственный фронт против агрессии Путина, против российских вот этой вторжения и вести себя достаточно жестко. Это был Макрон, который еще недавно хотел с Путиным договориться, говорит, ребята, вы, вы не смогли, дай я попробую. Вот поэтому всему просто есть свое время. Ну, когда даже девять даже беременных женщин, как мы знаем, не могут родить ребенка в течение месяца. Да? Нужно какое-то время, чтобы прошло. Примерно так же, наверное, с западным терпением. Когда должно было пройти какое-то время, должны быть появиться какие-то ну, совершенно непреодолимые э, события с точки зрения там, что отказаться от какого-то э, партнерского диалога. То есть э, Западу нужно было время, чтобы для того, чтобы убедиться с что Путиным, увы цивилизованно общаться невозможно, к сожалению. Они пришли к этому выводу, да, они пришли к этому, может быть, позже, чем пришли мы с вами, но они уже это прекрасно понимают. И мы должны им помогать а, вот это ощущать и дальше. Ну, я думаю, мы обсудили все такие последние актуальные громкие темы, и это было интересно, что-то новенькое действительно. А, так что до новых встреч с вами и нашими зрителями. Всем пока!